Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Французский танк 10 уровня АМХ М4 454 Уже нанес урон, получил урон. Да, какая цифра еще получилась красивая? 555 ровно. Бывает же такое. Так, игрок я сказал, нет? Ладно, если что, еще раз озвучу. Странник 9. Здесь попадание в орудие. Приходится сразу использовать. Ремкомплект Деваться некуда с поврежденным орудием Играть весьма некомфортно <laughs> Еще раз, второй сразу СТБшка критует И теперь 70 секунд еще ждать Чтобы орудие можно было починить Неприятно, досадно Еще и бочину прилетает От ПЗ КПФВ7 Где он, кстати, там находится да? Даже, даже в засвет не попал ну, счет 2-1. У противника минус 2 СТ-шки, у союзников минус 1. Средний там. Да, вот здесь частенько буксует и останавливается наступление. Даже если превосходящими силами противники идут вперед. Ну, или да, команда, как в данном случае, союзники. Он там на горе где-нибудь ПТшки любит засесть. Вон он и Пазик засветился. Там еще и Центурион. Шибер. Ну, даже с, с, со сломанным орудием. Два раза удается здесь выцелить и попасть, еще и пробитие со 7 Счет 3-2, 4-2. Откатилась Ремка. Наконец-то. Орудие отремонтировано. По-моему, сейчас союзному АМХу там придется не сладко. Надо помогать своему товарищу. Как раз есть возможность здесь пострелять в ИСа 7 который так промечу кинулся вперед. Получает еще одно пробитие. Ну и можно его здесь успеть добрать. Пытался он, <смех> чего он сделать, пытался утопиться с горя. Ну а мы, они там все-таки заковыряли втроем. Счет равный 5-5. На правом фланге там тяжелые танки у противника идут вперед. Союзника стшка отбиваются. Центурион получает аплеуху. На этот раз неудачно. Успел Центурион закатиться, нет пробития. Интересно, АМХ будут когда-нибудь или нет. Дается Центуриона добрать. Да, сейчас до сих пор подавляющее большинство реплеев на ну, вот реплейс как раз-таки. С этим танком. Любят игроки на нем играть. Засвечивается торт, но там, по-моему, все равно не было возможности его куда-то пробить. Но, тем не менее, АМХ все равно выстрелил. Не жалко, да, тут так. Впустую тратить золотой снаряд. Что за транжиры? Счет 6-6. знаю, когда пользуешься золотым снарядом, всегда пытаешься стрелять наверняка, чтобы все-таки был урон выцеливать там уязвимое место куда-то. Ну, а кто-то вот так, да, просто стреляет и все. Засвечивается там объект 704. Есть. Пробитие еще и третий уничтоженный противник, 704, да как, ну попал за свет, что ты там боком куда-то поехал, да подставил бочину, нет, чтобы сдавать задом, может что-нибудь танканул бы, глядишь. Не удается в очередной раз пробить ПЗ, сохраняет он полный запас прочности. Летят чемоданы. Счет опять становится равный 7-7 Упорная борьба достаточно идет Нет пробития по торту ну, Дистанция достаточно большая Чтобы здесь, да, лючки там какие-то выцеливать Только так, надежда, чтобы попасть в силуэт И там уже повезет, не повезет еще один неудачный выстрел. Такими темпами снаряды закончатся, если так налево и направо разбрасываться. Да? 13 снарядов АМХ остается, причем два, я так подозреваю, это фугасные. Сейчас посмотрю. Ну да, так и есть. Два фугасных. Ну вот. На этот раз не впустую. На пол тысяч получает ПЗ. Счет урона по нему открыт. Еще и арта там закидывает. Ну, арты, по-моему, особо урон не прошел. Не особо, а, по-моему, в АПСЧЕ. Всего 12 снарядов и еще 8 противников. Ой, не 8, 7. А я просто смотрю, счет 8-8. Еще по 7 игроков в командах осталось. Еще один неудачный выстрел. Но ну, ПЗ тоже не пробивает здесь АМХ. Ну че-че, а лобовой проекция АМХ может танковать сейчас, дай боже. немного ускорить процесс, а то это может долго продолжаться, да, вот это вот сидение все, не выдержал пошел вперед <laughs> вот дальше вот здесь ехать опасно можно, можно и утонуть я такое не раз видел по крайней мере раньше здесь часто тонули ну, сейчас, видать, потом может поправили что-то, сейчас без проблем можно проехать ПЗ даже сюда не смотрит. Неужели он не ожидал этого? Сейчас будет, наверное, пытаться столкнуть в воду АМХ. -а. Да, и что вот тут вот сделаешь? Разворачивается АМХ. Ситуация критическая. Три, две, нет. Успевает выехать. Еще и снаряд отбивает. Ну, в ответ поспешил. Нет пробития. Не удался коварный план у ПЗ Ну просто не знаю, ПЗ мог как-то там Не дать все-таки выехать АМХ Еще раз АМХ не пробил Прочности очень мало Ну благо на правом фланге Союзники там разобрали Счет 10-8 Оба шотные, но у ПЗ будет Право первого выстрела Танкует АМХ, и ПЗ следующим отправляется в ангар. Счет 11-8. Четвертого противника АМХ уничтожает. Ну а дальше теперь крайне осторожно, прочности мало. Тут любой противник с одного выстрела АМХ может уничтожить. 5,5 тысяч АМХ натанковал. Неплохо, кстати. О, гриль, гриль. Попался. А вот сейчас, если бы был за заряжен фугасный снаряд, до гриля можно было бы и добрать. Был бы пятый. А Противника остался в живых Чарфутур, Тартойс и Арта. Да. Карфутур так ехал себе спокойненько ехал и тут в булки прилетело еще и минус арта следующим выстрелом ну и остался торт в одиночестве ушел ушел зараза успеет аймэкс седьмого сделал как раз урон перевалит за 9000. Есть пробитие. Урон 9300 с лишним. Добрать может не успеть. Там вон вафля подъезжает. Ааа! -а -а -а.